Эй, hey, стоп! Давай-ка ты лучше посмотришь на этот бачок. Это FV-8 Cloud Давай-ка я поподробнее расскажу тебе про этот бачок, который жрет все, что можно, выдает огромное количество пара и вменяемый вкус. Сверху тебя встречает 810-й оринговый дриптип. Верхняя заправка. Вот таким образом она выглядит. Вот это отверстие заправки. Это шахта воздуховода. Ты сам видишь, какая она огромная. Крышечка закрывается с легким усилием. И дальше ты видишь колбу, в которой вмещается 6 мл жидкости. Сам бак, кстати, 25 мм в диаметре, посадка 24. Снизу ты видишь нерегулируемый плавающий пин, огромное отверстие обдува. И, в принципе, ты видишь купол хорошей РБА-базы, которая вкручивается в саму деку. База удобная, база дает нормальный вкус и легка в укладке ваты. Ну а если ты хочешь узнать про него поподробнее, то тогда загляни под видео в описании. Там ты найдешь нужные тебе ссылки.